Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и сегодня мы поговорим о очень веселой немецкой компании под названием Альфа Cool. Итак, начнем немножко с предыстории. Если вы смотрите мои видео, то слышали, что недавно я приобрел себе водянку s Extreme 280, полукостную водянку от этого самого Альфа Кула, cool. стоимостью немного много ни мало, порядка 250 евро. Однако открыв коробку, я столкнулся с рядом косяков. Во-первых, все внутри было в силиконовом клеем, который склеил все содержимое коробки. Клей был на всем, даже на инструкции. И пока я отлеплял все это дело, весь внутренний поролон превратился просто в месиво. Во-вторых, на самой водянке были следы жидкости, что говорит либо о протечке, либо о том, что при заправке на нее упала пара капель, которые так на ней и остались. Никто при упаковке их не убрал. Но на этом приколы не закончились. И когда я подключил воду, один из вентиляторов сначала вообще не хотел крутиться, а затем начал издавать вот такие вот веселые звуки. Как сказал один из моих подписчиков, как будто заводим жигули. Но последней каплей стало то, что лопнула ножка бэкплейта. Благо у меня был аналогичный другой водянки Be Loop и я смог все-таки починить мой альфа-кул. Вы скажете, что я, наверное, рукожоп, но тогда вот этот американский парень тоже, ибо он жаловался на аналогичное месиво из пены внутри коробки. А несколько людей подтвердили мне, что аналогичное крепления бэкплейта также успешно сломали при установке, им потребовалась помощь производителя, чтобы получить новые. Ну что ж, друзья, я человек не злой, я решил написать в эту прекрасную немецкую компанию, я описал всю ситуацию, приложил фотографии и видео, и сказал, мол, не нужно мне высылать новую водянку, я смог заставить работать и эту, но, пожалуйста, исправьте данные косяки. И как вы думаете, что же они ответили? Вы думаете, они как-то решили загладить свою вину? Нет, не угадали. Вы думаете, они сказали, что займутся данным вопросом и все поправят? Нет, к сожалению, ответ тоже отрицательный. Вы думаете, они извинились? И тут, друзья, к сожалению, тоже нет. Ответ Альфакула был совершенно не таким, как хотелось бы. Вот что они написали. Простите, но нам кажется, что продукт, который вы получили, потек. Это не должно было случиться, но это случилось. Но мы не можем сказать, как ваш магазин Computer Universe или служба доставки обращались с данной посылкой. Что касается бэкплейта, если вы сообщите нам свой адрес, то мы можем бесплатно отправить вам новый. Вот, собственно, и все. Это весь немецкий сервис. Предположить, что продукт потек, хотя он у меня отработал пару месяцев вполне нормально, и спереть все на магазин, продавший товар и службу доставки. Правда напомню вам, что Альфа кул хоть и является немецкой фирмой, но сборка осуществляется в Китае. И по какой-то особой причине: с Китая до Германии водянка доехала нормально. То есть ничего не потекло, не было никаких проблем. А вот в обратную сторону из Германии в Хабаровск ее вскрыли, ливанули внутрь воды или не знаю ли она вдруг сама решила потечь, залили все клеем, сломали вентилятор и запаковали все как было. При этом ни упаковка магазина, ни упаковка самой водянки никак не повреждены и по внешним признакам их никто вообще не вскрывал. Да, я не спорю, что Альфа Alphacool отличный производитель комплектующих для кастомных СВО. Они молодцы во многом, но как по мне, такое отношение к потребителю и такая обработка жалоб рекламаций, это явно дорога в никуда. Вариант называется «Наша хата с краю» я ничего не знаю. Если вы, друзья, не можете за 250 евро обеспечить товару упаковку, защищающую его при обычной транспортировке, то незачем продавать его по всему миру. Не перевозите его и ограничьтесь рынком Германии. Точнее, рынком Китая, потому что до Германии его все-таки как-то нужно довести. Вот как-то так, друзья. С вами, как всегда, был Белыч. Если вы считаете, что это не дело... И отношение производителя какое-то неправильное, то не забудьте, пожалуйста, нажать на лайк. Возможно, хотя бы через это видео удастся докричаться, пускай не до немецкого производителя, то хотя бы до его представительства или дилера в России. Вот, собственно, и все, друзья. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!